Всем привет! Меня зовут Настя, мне 26 лет я из Украины, но уже 4,5 года я живу и работаю в Китае. Начала я учить китайский где-то 3 года назад. Начала я с самостоятельного обучения по книгам. Далеко не продвинулась, поэтому попросила помощь знакомой китаянке. Но, к сожалению, она учителем не была, поэтому объяснить мне правила, ответить на мои вопросы и выстроить четкую систему обучения она не смогла. Я только еще больше запуталась и результата как такового у меня не было. И вот год назад я пришла в школу Манманлай, начала с грамматического курса, и вот я уже заканчиваю ЧСК 3 и готовлюсь к сдаче своего первого экзамена. Что мне нравится в школе Манманлай, в первую очередь, это то, что все учителя, все девочки, они горят своей работой, они горят своим делом. И как мне кажется, именно такие люди, они делают свою работу на 100% хорошо. Также учитываются пожелания всех учащихся. В моем случае это была разница во времени и способ оплаты занятий. Um, поэтому мне пошли навстречу и нашли тот вариант, который будет удобный мне. Uh, есть также невероятно крутая возможность озваниваться с носителем языка каждую неделю, для того, чтобы практиковать полученные в течение недели знания, что очень важно. И uh, что я хочу сказать по поводу уроков. Uh, на уроках атмосфера очень дружественная, и мы не занимаемся сухо по учебникам. Мы смотрим видео разные, разбираем их вместе, какие-то кусочки из фильмов, слушаем музыку, песни разбираем, для того, чтобы не просто заучивать правила сухо, но также понимать китайский в среде. Поэтому я невероятно рекомендую всем начинать обучение китайского в школе Манманлай, потому что именно таким образом вы сможете прийти к хорошему результату. Также есть крутая книжка Мон которую мне прислали из России в Китай. Чем она крутая? Тем, что в этой книге есть слова, которые вы используете каждый божий день в быту. Например, терка или тени для бровей, пилочка для ногтей и многие другие. Но, к сожалению, ни одно из этих слов вы не найдете в учебниках HSK, пока будете изучать китайский. То есть, если вам нужно выучить лексику для того, чтобы каждый день общаться в быту с китайцами, эта книга очень поможет.